Спасибо вам, что вы в этот день пришли. Я думаю, что формат беседы уже, или нашего дискуссионного клуба, задан. Спасибо Константину, спасибо Александру. Ну, тут предлагали помериться и физически. Да, я сразу предупреждаю, что я занимаюсь окинава-карате. Вот даже сдал на пояс, на очередной. Вот. Но э, идея такая, э, что я согласен и с Константином, и с Александром, что много существует концепций, что с этим нужно что-то делать. да, И как быть врачу или зубному технику, который, в общем-то, стоит на перепуте, особенно э, молодежи, которая думает, что, может быть, так правильно сделать, или, может быть, э, можно как-то по-другому сделать. И в свое время я... Как и Константин, потратил много времени на то, чтобы ну, как бы понять, какая концепция лучше, какая хуже. И ну, судьба привела меня к Славичку. Вот. Я два года у него отучился, потом защитил там мастер в И, собственно говоря, на сегодняшний день эта концепция устраивает меня ну, процентов на 90, будем так говорить. И я хочу поделиться своим опытом, как... как мы в ней работаем. Мы — это, значит, не только я. Это есть команда техников, это есть команда врачей, которые вместе со мной работают в клинике. И э, в свое время, чтобы вообще повлиять на какие-то действия со стороны техников, мне пришлось создать зуботехническую лабораторию. Как вы понимаете, вот эта вот коммуникация ортопеда и зубного техника, она очень часто страдает. Почему? Потому что ну, мы находимся с зубными техниками, я имею в виду ортопедов, на разных планетах, потому что у техников свои условия труда и свои мысли, и они по-своему представляют, да? а врачи представляют немножко это по-другому. И как найти вот этот вот контакт? Я пытался платить больше зубному технику, я пытался значит, дружить с семьями, значит, я пытался значит, отдыхать вместе, да, я пытался значит, делать дорогие подарки. Да? Ну, то есть вы все это проходили, да. Значит, ну, в общем -то, на каких-то этапах это помогало. Но в то же время я понимал, что найдется такой же, как я, который может отдохнуть лучше, чем я с ним, да, ну или заплатить больше. А вот. Поэтому пришлось сделать свою зуботехническую лабораторию для того, чтобы еще был административный ресурс, который позволял мне влиять вообще на... Ну, извините, да, давать прямое указание, что нужно делать вот так вот или а, по-другому. И в то же время еще и находить точки соприкосновения, находить идейных людей. То есть в любой концепции важна идея. Если человек разделяет вашу идею, значит он пойдет с вами вместе, и вы сможете что-то сделать в этой концепции. Если у него идеи нет, и он не собирается к вам присоединиться, ну, наверное, смысл сотрудничества под вопросом всегда, да, поэтому… Я узнаю, что Константин работает с лабораторией, которая находится в Канаде, да, Ауром. И, ну, представляете, концы. Москва. Штаты, Канада, да, то есть это через весь мир путешествует работы, но он нашел вот этот вот коннект свой, у него есть хорошая, видимо, связь, почему, потому что его все устраивает. То же самое, мне кажется, и важно очень для ортопеда, какой бы он концепции ни работал, найти вот этот вот своего техника, а лучше не одного, а лучше нескольких, потому что техники, как известно, тоже люди, они тоже отдыхают, болеют, женятся ну и так далее. Да? Вот. И в поисках вот этих вот концепций я в свое время столкнулся с тем, Что я как врач-ортопед имею ну, какие-то знания, что-то я узнал в институте, что-то я знал из книг, что-то мне подсказали коллеги, появились новые термины, новые термины, которые часто входят в нашу жизнь. Мы в не осознаем их, потом их принимаем, потом привыкаем, потом привыкаем настолько, что применяем их везде и всюду, и обычные люди на нас уже смотрят с недоумением. Да? И касательно жевательного органа, это тоже такой интересный термин. Почему? Потому что с точки зрения анатомии, вообще правильно было бы назвать жевательный аппарат, и жевательный орган он не отражает основной его функции, потому что жевательная функция – это не основная у нас, как вы понимаете. Да? И согласен абсолютно с… Константином по поводу того, что нужно прочитать жевательный орган от корки до корки, и в то же время согласен с Александром Будовским, что книга читается очень тяжело. Объясню почему. Потому что Славичек писал ее на немецком, потом ее перевели на английский, а потом с английского перевели на русский. Понимаете, да? То есть, и э, вот это вот… Идея где-то, то есть информация она в общем-то целая, но вот видимо что-то что-то какая-то составляющая там где-то страдает, потому что иногда вот читаешь читаешь раз мысль куда-то срывается и вот Саша засыпает, да? Константин волевой человек, он себя видимо заставил, да, то есть посадил, и заставил, да, видимо долгие перелеты трансатлантические, да? Вот книга это это это как Библия да, то есть если вы или Коран, если вы посмотрите, там нет прямых ответов на то, как сделать вот так или вот эдак, да, То есть если вы либо принимаете концепцию, значит вы найдете какие-то ответы на нее, а реализовать вот здесь уже нужно приложить себя, то есть вам нужен зубной техник, вам нужны ваши знания, ваши умения. Желательно, чтобы у вас еще был толковый ортодонт, потому что без этого вот как бы никак. Но, а те инструменты, которые вы будете применять, это зависит от того, насколько вы готовы использовать их. То есть вот Саша использует, как он сказал, руки и голову. Да? Значит, я к этому еще добавил бы некий комплект оборудования в зависимости от того, какой концепции вы хотите работать. И что бы вы ни делали, это всегда приводит к чему? К какому-то результату. Какой мы хотим получить результат? С точки зрения кого? Пациента. Да? Что еще хочет пациент? Хочет красиво, да? У кого голова болит, он чего хочет? Чтоб не болела голова. Когда не перестает болеть голова, он говорит, чтоб вот зубы красивые были, да? Когда зубы красивые, он что хочет? Жевать, да. Когда он хочет жевать, потом он говорит, доктор, я вас видеть не хочу вообще. И вообще за то, что вы мне сделали, за такие деньги, я как бы еще и должен зубы чистить. Да? Ну, то есть, ну, вот такая вот, помните, пирамида масла, да, когда вот человек удовлетворяет свои э, стоматологические потребности э, во взаимодействии с нами. Вопрос, что хочет ортопед? Ну, и в чем этот стабильный, непрогнозируемый результат? Это значит, пациент никогда больше к вам не придет. А для чего вам новые пациенты? О. То есть, то есть понятно, да, что мы с вами этим занимаемся не только ради спортивного интереса, но еще хочется как-то жить, что-то кушать, путешествовать или отдыхать и так далее. Да? То есть это немаловажный фактор. Почему? Потому что очень часто время, которое мы затрачиваем, пропорционально тем деньгам, которые мы получаем. Да? Любая концепция, если вы начинаете изучать, она всегда имеет некую кривую, да, кривое обучение. То есть у всех она разная, у кого-то она... Более крутая, быстрее приносит результат, у кого-то она более такая пологая. Так вот, я обучаюсь в институте, вообще не понимал, что такое клюзия. Я с большим уважением отношусь к Валентине Александровне Хватовой. Я целый год простоял у нее за спиной, честно, прочитал Славичика, как Константин, да, и начал работать. Значит, у меня были какие-то моменты, и через некоторое, наверное, как у любого молодого специалиста, мы понимаем, что мы достигли всего, мы стали богами, можно сказать, на ортопедическом олимпе. Да? И вот тут как раз подстерегает э, меня, во всяком случае. Я испытал такую некую э, профессиональную клиническую смерть. Это когда мне стали через один приходить пациенты, с которыми я не мог справиться. То есть моих знаний, моего умения не хватало для того, чтобы… Э, мы, может, свет все-таки выключим, а то плохо видно… То есть не хватало для того, чтобы решить их проблемы. Мало того, что я, их, когда решал эти проблемы традиционным способом, у меня эти проблемы усугублялись. У пациента ему становилось труднее жевать, не было эстетики и так далее, а я терял что? Во времени и в финансах. Да. С этим нужно было что-то делать. И, собственно говоря, с этого начались поиски вот этой вот концепции, которая устраивала бы меня в тех или иных моментах. И э, когда я познакомился со Славичиком, это было в 2006 году, значит, он говорил столько умных вещей, ну, как Саша сегодня Будовский, что я ну, 90% вообще не понял, о чем речь идет. да? Но идея мне понравилась. А вот. поэтому, э, поэтому с этим нужно было что-то делать, не имея свободного английского. значит, а Преподавание было на английском языке. значит, Нужно было как-то решать. Потом... Э, знаете, как, вот, как человек учится водить автомобиль. Есть несколько категорий. Да? Сначала один идет в автошколу, потом значит, получает права, потом покупает автомобиль. Другой вариант. значит Покупает автомобиль, учится ездить, потом получает права. Да? Вот я пошел примерно по второму пути. Я сначала купил эту систему гамма-диагностик, посмотрел на нее, а ездить-то я не умею. Да? То есть надо, надо учиться. Вот. Как лучше сделать? Наверное, имеет смысл как-то это вот вместе. Да? Потому что если вы купите права, но у вас не будет автомобиля, навряд ли ваши навыки будут развиваться и вы будете лучше водить. Значит, Два года длилось наше обучение. Год мы еще защищались. С группой это была первая российская группа. Там были такие доктора, как... Михаил Михайлович Антоник, Николай Тутров, ну и много-много других известных, в том числе и питерских докторов. Вот. Не все, правда, из группы 20 человек дошли до финала, дошли только 11 по разным причинам. Кто-то перевелся в другую группу, кто-то сказал, что ну не мое это. Бывает же? Ну не мое. Вот это мне, мне не нужно, у меня и так все хорошо. Хорошо и хорошо. Значит, что… Мне понравилось у Славичика. То, что он не рассматривает отдельно как окклюзию или как сустав. Он ввел такое понятие, как кибернетическая система жевательного органа. То есть все мы существуем в некой окружающей среде. У нас есть наш организм. И вот жевательный орган – это составляет часть нашего организма. У него есть свои структуры. Сустав, нейромышечная система и, соответственно, конечно, элементы окклюзии. И есть функции. Функции которое он выполняется вместе с другими органами. Как вы думаете, какая функция самая важная? Совершенно верно. То есть без дыхания, ну, мы можем сколько, кто-то минуту, кто-то пять продержаться, а потом уже все. Мы с вами, как врачи-стоматологи, можем повлиять вообще на дыхание? Каким образом? Да, ну, судя… <свят> Хорошая идея. <свят> Самое главное, партнера найти правильного, да? Константин уже сказал, что он как раз занимается опной, то есть это прямое воздействие на дыхание, значит… И я знаю, что Константин создал, у тебя же лаборатория сна есть, да, при клинике, да, то есть я знаю еще такую лабораторию сна в Москве, в Барвихе есть санатории, а, вот. а больше я, собственно говоря, и не, и не слышал. Да? Да? А вот. Поэтому, смотрите, повлиять-то мы можем, только для этого нужно нам либо к Константину обратиться, да? либо в Барвиху, да, и тот и тот вариант не всегда всех, наверное, устроит. Ну, по разным причинам. Вот. Поэтому о, иногда вы можете выдвинуть нижнюю челюсть вперед и, может быть, решить проблему пациенту. А иногда вообще непонятно, что с этим делать. да? Может, ему похудеть просто элементарно нужно, и у него пное пройдет. Да? Бывает же такое? Бывает. Но э, я считаю, что если врач вообще понимает, что есть некая проблема, он, во всяком случае, пациенту может это озвучить. Если пациент захочет он этой проблемой будет заниматься. Почему в Америке сейчас вот эта вот проблема стоит очень актуальна? Потому что проводились исследования, и очень известный такой доктор Арнет, который занимается хирургической ортогнатию, как раз выявили, что смертность действительно очень высокая. И что там была статья у него, что у кого диагностировано вот это патологическое апноэ, в течение, по-моему, пяти лет они 50% из них получают либо инфаркт, либо инсульт. А из этих 50, что-то там 90% заканчивают летальным исходом, да? Поэтому вопрос-то действительно серьезный. Просто э, у нас либо общество, я имею в виду медицинское сообщество, не готово к этому, да? Ну и, соответственно, если медицинское сообщество не готово, то и люди не готовы. Откуда они узнают про это? Не расскажу же нам по телевидению, что есть проблема опноя. да? У нас тут с Крымом бы разобраться и с санкциями, да? А тут опное какое-то. А вот. Но, тем не менее, значит, что еще, на что мы можем с вами повлиять? На речь можем повлиять? Ну, конечно, да. Если у вас хорошая зубная техника, он понимает, какая вообще должна быть анатомия небной поверхности зубов, то можно повлиять. Желание. Я очень техников люблю. По поводу, значит, жевания. Можем повлиять? Каким образом? Жевательная поверхность. Как вы, как врачи-ортопеды, можете повлиять на жевательную поверхность? Но больше 32 все равно не поставите, да? То есть, скорее всего, вам нужно будет обратиться к кому? К зубному, вашему лучшему другу, зубному технику. И сказать, слушай. Ты же мой лучший друг, сделай, пожалуйста, чтобы жевательная эффективность была очень хорошая. Он говорит, окей, сделаю. А ты мне расскажи, как ее сделать. Я говорю, ты же учился в зуботехническом колледже или в училище, ты должен знать это. Он говорит, не, подожди, я-то знаю, ты же доктор. А, ну хорошо. В общем, поговорили, разошлись, да, ну и, соответственно, какая жевательная поверхность у нас получается? Как учили в зуботехническом колледже или училище? А как там учили? Да. Ну, не буду комментировать, вы понимаете, о чем речь идет. Да? То есть идея такова, что, наверное, все-таки наших зубных техников нужно с ними взаимодействовать. Я понимаю, что есть техники очень талантливые, которые действительно понимают, как это повлиять, но вы, как врачи, должны понимать, что должен сделать техник и дать ему какой-то вообще посыл и задание. Объяснить ему, для чего это делается. Потому что, опять же, он должен быть идейный, он должен разделять ваши взгляды, и он должен уметь руками это сделать, потому что говорить тоже можно очень хорошо, но надо еще руками поработать. Дальше на осанку можем повлиять. Конечно, это тема, которая очень актуальная, она сейчас очень сильно развивается, и, в общем-то, многие из вас сами уже переобучились, стали наполовину остеопатами крайне сакральными терапевтами ну и так далее. Вот. И э, здесь вопрос, собственно, опять же, вашей веры. Верите, что если при управлении Атланта у человека нижняя челюсть станет на место? Отлично. Если пациент вам поверит, у него будет только лучший результат. Если вы не верите, скорее всего, особо результата не будет. Э, управление стрессом. Чем мне всегда э, нравилось... Любая концепция тем, что она дает некие посылы, как, то есть есть идея, есть постулаты, и есть значит, как бы ее реализация. Да? Ни одна концепция, к сожалению, кроме Славичика, может быть я ошибаюсь, Константин меня поправит или Александр, не очень-то описывают, а что, что будет, если пациент находится в стрессовой ситуации, когда он бруксирует или наступает клинч. Я знаю, что, опять же, Константин, я надеюсь, он нам покажет, как это происходит у пациента, который бруксирует, да, и какая форма зубов должна быть, и как удержать положение нижней челюсти, чтобы не было травмы для мягких тканей, я имею в виду беламинарную зону сустава. А вот. То есть это очень важный вопрос, как это сделать. И смотрите, есть пациент, у него бруксизм. По данным французских значит, исследователей, до 80% наших пациентов являются бруксистами, скрытыми или явными. Учитывая, что Москва и Питер – это большие такие мегаполисы, то здесь, наверное, процент будет то повыше. Да? Особенно весной и осенью, когда погода портится, и так жестко-жестко все становится. Пробок больше, и вот у меня такое ощущение, что пациенты иногда приходят, как Майк Тайсон на ринг, да, к вам на прием, поэтому тут вот вопрос взаимодействия. Мы можем его расслабить. И я, кстати, то, что мне нравится нейромышечное, то, что есть специальные приборы, которые позволяют это сделать. Есть люди, которые, ну, как Саша, может руками, значит, и мозгом расслабить, да. То есть я вот не совсем так умею. А вот, можно там по точкам расслаблять и так далее. Вопрос, нужно использовать то, что работает, да, с прибором быстро. Есть прибор, есть определенная модуляция, есть алгоритмы работы, включил, работает. Вопрос дальше, вы расслабили пациента, но он-то от вас уйдет, и через какое-то время он опять войдет в это состояние. Как вам зубы делать, чтобы он мог не бруксировать? Мы можем такое сделать, чтобы он перестал бруксировать. Ну, естественно, можем сделать явно выраженный, он Бориса, попросим. Резону, чтобы он нам сделал такие окклюзионные контакты плотно, чтобы человек вообще шаг влево, шаг вправо не мог. Но к чему это приведет? Ну, Либо он будет только вот так смыкать, да? либо у него уже стресс-то накапливается. Да? То есть куда он уйдет? Куда-то в другое место. да? Как, что будет мишенью? Неизвестно. Да? Это может быть печень, почки, мозг, все что угодно. Да? То есть с точки зрения… Если мы посмотрим дентологию, с точки зрения врача-стоматолога как бы вы, типа, человека вылечили, но с точки зрения его будущего здоровья это, конечно, не очень хорошо. Да? Но представьте, вы своей маме так сделали. Ну, наверное, нет. Да? Опять же, если вы разделяете эти взгляды. Так вот, задача, наверное, я считаю, что врача-стоматолога-ортопеда вместе с зубным техником сделать конструкцию таких зубов, чтобы человек, наверное... Мог все-таки бруксировать, потому что мы его от стресса не можем избавить. Вы же не можете его отправить? Скажу, ну давай, езжай на Гуа, помедитируй там месяцев шесть, да, и у тебя все пройдет. Но через шесть месяцев у него все пройдет. Но он же вернется потом домой-то, выйдет на улицу, на работу и может опять войти в это состояние. А вот. Поэтому придумали всевозможные концепции, как это решать, да, и э, я сегодня хочу рассказать о том, э, с чем я больше всего сталкиваюсь, э, это о полной реставрации полости рта, или как по-английски full mouse restoration, да, или как в народе говорят, ну, от уха до горла, ну, или так можно сказать, да. И что можно, как бы, по этой теме сказать, что… Мы всегда начинаем с какого-то понимания, с чем, с чем мы сталкиваемся. Да? То есть приходит пациент, мы хотим оценить какие-то моменты, которые у него есть. И э, не буду я останавливаться сегодня на оценке зубов, имплантатов или э, протезов, которые стоят у пациента. А хочу остановиться на функциональных и эстетических параметрах. А вот, и когда мы оценим эти параметры, нам нужно понимать, а что у нас будет с высотой нижней трети лица или с высотой прикуса. Нам нужно что? Уменьшать ее? Увеличивать? Или нам нужно выдвинуть нижнюю челюсть вперед и поднять прикус? Да? Значит, или вообще не менять высоту прикуса? Может быть, изменить какую-то окклюзионную плоскость или там, кривую шпея? Или что-то еще нужно сделать? Может быть, вообще опустить прикус нужно? Сталкивались вы с этим? А, вот. а теперь ситуация, когда к вам приходит пациент. В 90-е годы вся Россия стала пилить тоталы? да? И сейчас эти пациенты, ну, кто-то уже два раза возвратился, да, кто-то по пять раз возвратился, да, кто-то только возвращается, то есть что с ними делать, да, то есть какие отправные точки для того, чтобы вам сориентироваться, а куда вообще двигаться, то есть есть концепции, которые ориентируются на эстетику только, то есть форма зубов позволяет вам поднять высоту прикуса и сделать то, что вы хотите, да, есть концепции, которые говорят, нет, не форма зубов, вот только сустав, вот как сустав мы измерим, сделаем, и тогда у нас все как бы получится хорошо. А другие концепции говорят, что ну, какая вообще эстетика, если человек жевать не может. Поэтому самое главное, это окклюзионная поверхность зубов, чтобы выражены были бугры и фиссуры, чтобы человек мог жевать. Ну, Вы сталкивались, наверное, с этим. Да? Особенно такое встречается у зубных техников, которые вот... Они выучили восковое моделирование по пальцу, да, и все у них по польцу происходит. Да? А вот шаг влево, шаг вправо – это уже не очень. И а, что что вообще делать с этим? А, какой алгоритм действий? Подскажите мне, что вы делаете с пациентом, когда приходит у вас, у него стоит, не знаю, там полный рот металлокерамики. Какая? Полная, да, функциональная. Ну, то есть, опять же, смотря какой концепции вы придерживаетесь, есть некие алгоритмы, да, или вот схема, что должен сделать врач с пациентом для того, чтобы получить данные. Цель диагностики какая у нас? Поставить диагноз, правильно. А после диагноза, когда у нас есть, у нас уже выстроится план лечения. А вот, значит, фраза типа, вы знаете, вам сделали... Не очень, я вам сделал гораздо лучше. Она очень хорошо прокатывала в 90-е. Сейчас она уже не очень хорошо работает. Почему? Потому что <как>, может так получиться, что вы сделаете хуже, чем было. Может такое быть? Ну, я думаю, что у каждого ортопеда есть свои скелеты, тотальные в шкафу. Да? Поэтому здесь, опять же, в зависимости от тех взглядов, которые вы придерживаетесь, нужно соблюдать некие алгоритм, схему. Если она войдет ну, в некий такой, знаете, э -э ритуал, что ли, я бы сказал так, или схему, которую вы постоянно соблюдаете, вам будет гораздо легче. Вас будут понимать лучшие а, сотрудники, которые с вами работают. Вас будет четко понимать ваш зубной техник, потому что вы будете прогнозируемы в своих действиях. И вы сможете четко пациентам объяснить, что вы делаете и для чего. И я хочу рассказать о том, как мы это делаем. И э -э мы делаем это в рамках концепции, как раз последовательной окклюзии, или еще дезокклюзию называют, или, как Саша сказал, секвентальной дезокклюзии, можно и так сказать. Лишь бы понимали, о чем речь идет. И э, сам принцип строится на закрытой дуге человека. Я не хочу вдаваться в подробности. Есть, опять же, книга «Жевательный орган», есть курсы, есть значит, люди – их много, которые знают, умеют. Вот. И э, в данной концепции, вообще любая концепция — это же искусственная система. Да? То есть все зависит от адаптации людей. По данным Макнила, была у нее такое исследование в 90-е годы, что до 80% людей вообще испытывают дисфункции челюстно-лицевой области. Да? Но из них к врачам обращаются только 15-20%. Почему? Потому что остальные адаптируются. То есть вы можете человеку поднять прикус, опустить прикус, выдвинуть, и ему ничего не будет. Он просто организм адаптировался. Но вот эти вот 15-20% они как раз приходят к нам и начинают нам... Как это? Да. Почему? Потому что у них адаптация не очень хорошая. Помните сказку «Принцесса на горошине»? Это вот яркий пример, когда человек, лежа там на там перинах, чувствовал вот эту вот горошку. То же самое есть пациенты, которые могут чувствовать 8 микрон, а есть пациенты, которые на 200 микронах они вообще не понимают, говорят, да мне вроде и так удобно. Да? То есть разный порог болевой чувствительности, разная степень адаптации у наших пациентов. Ну и у нас с вами, соответственно, тоже. И хочу вам рассказать сегодня о трех вариантах значит полной реставрации полости рта после функциональной диагностики. значит Первое – это когда мы видим, что у пациента высота нижней трети лица в норме, но что-то его беспокоит, и нам нужно поменять. И для этого мы можем изменить окклюзионную плоскость нижней челюсти, либо изменить окклюзионную плоскость зубов или форму окклюзионную, либо сделать и то, и другое. Второй вариант – это когда мы просто можем увеличить высоту Прикуса. Третий ⁇ это когда мы можем изменить высоту прикуса с изменением положения нижней челюсти. Мы можем ее выдвинуть вперед, выдвинуть влево, выдвинуть вправо, задвинуть назад. В зависимости от того, к концепции вы придерживаетесь, вы, соответственно, это и делаете. А пациент вам говорит, хорошо ему ли или нехорошо. Хочу сразу ответить на... Предвосхищаю вопрос некоторых докторов, особенно зубных техников, про артикулятор. Артикулятор ⁇ это инструмент. То есть, если у вас есть ручка, ну, я вот, наверное, имея самую там какую-нибудь самую дорогую красивую ручку, я, наверное, о роман ⁇ Война и мир ⁇ не напишу. Да? Почему? Потому что ручка ⁇ это инструмент. То же самое артикулятор. Наличие самого артикулятора не, ну, как бы, не позволяет, наверное, при не имея знаний, осуществить в жизнь какую-то концепцию. Вот это вот у нас был курс функциональной диагностики, и в лаборатории один из курсантов увидел, говорит, слушайте, можно я сфотографирую? Вот это фактически такая, знаете, некая эволюция да? артикуляторов. Это есть в моей коллекции, это все мы проходили. вот И пока мы вот остановились на reference.sl. Вот. Как мы выяснили, что пациенту нужно красиво, удобно, не больно. Еще забыли, знаете, что сказать? Дешево и быстро. Некоторые, правда, понимают, что это невозможно. Поэтому мы всегда начинаем с малого функционального анализа. Проводим клинический функциональный анализ, инструментальный я покажу клинические случаи, может быть, кто-то из вас уже их видел, слышал. Но в сравнении между вот как раз разными случаями это, мне кажется, будет полезно. Значит, пациент пришел к нам после протезирования и его направила одна из клиник в далеком городе Новосибирске. Я там читал лекцию, и хозяин клиники подошел, сказал, говорит, мы спротезировали пациента, и что-то, видимо, мы не попали в прикус. А, вот. а так как я читал лекцию, делал доклад по определению высоты нижней трети лица, то он говорит, ну, наверное, вы это лучше сделаете. А вот. Помогите нам. Хорошо. Прислали пациента. Значит, Для всех протокол, в принципе, одинаковый. Если у пациента нет острой боли, а вот, это ортопедический пациент. Мы фотографируем. Делается фотодокументация, опять же, стандартная достаточно. Я думаю, что вы все это знаете, видели и умеете это делать. Если не умеете, то нужно обязательно научиться. Вот. И что мы здесь видим? Да, то есть у нас, точнее, у нашего пациента конструкция сделана на каркасе из оксида циркония, облицована керамикой. Сделана это была работа со слов пациента год или полтора года назад, и стоит она на временном цементе. Понимаете, да? Оксид циркония на временном цементе. Я спрашиваю, а почему на временном цементе? Он говорит: ну вот мы с доктором сомневались, что правильно ли мы все сделали, поэтому сделали на временном цементе. Ну, я не знаю, как вот вот эту работу удалось снять. Вот у меня, когда техники делают, если поставить на временный цемент постоянную работу, я ее снять не могу. То есть тут. Тут действительно либо ты уверен, и ты фиксируешь, либо ты не уверен, тогда, тогда уже переделывай, да, что ее пациенту показывать и рассказывать. Значит, есть сколы керамики, особенно в области фронтальных зубов. Здесь есть консоли. И э, на вопрос, а почему вы не захотели делать имплантацию, он сказал, что вот мне врачи запрещают иммонологи, и поэтому я не буду делать. Я говорю: бумагу принесите от врачей иммонологов которые запрещают. Вот. Ну, через некоторое он сказал, что нет, бумагу не дали, но имплантацию делать разрешили. Ну, цель достигнута, да, потому что а, при, значит, а, с такими пациентами а, очень хорошая должна быть дистальная опора. А, мы заполняем обязательно анкету первичной диагностики. Это то, что разработал а, Рудольф Славичек. И опять же я согласен с Александром Мудовским, то, что Славичик немного-то своего придумал. Он просто те знания, которые уже есть, которые уже давно существуют, он их просто систематизировал, соединил и дал некие инструменты для врача и, что важно, для зубного техника. То есть он смог соединить вот эту вот связь. Да, потому что очень многие концепции очень хорошо описывают, говорят, все классно, все. Но зубные техники люди конкретные. Да? То есть им, когда приходишь, ты знаешь, мы там, космические корабли. Андромеда. Он так сразу выпускает тебя на землю и говорит, доктор, конкретно скажите, что вы хотите. Да? И объясните мне, как это сделать. Поэтому всегда начинаем с анамнеза. И очень полезная анкета, потому что, смотрите, с этим пациентом все не просто так. Он находится в депрессии, не говоря о том, что у него было. У него боль в НЧС справа. Ему неудобно жевать, у нее есть сколы керамики. Причем я говорю, а что значит неудобно жевать? Он говорит, ну я вот, вот, я вот постоянно… Слышно? Слышно. Значит, я постоянно ищу положение, я не могу а, вот сразу сомкнуть. Он говорит, я вот постоянно ищу вот это вот положение зубов. Если вы обратили внимание на эклизионные поверхности зубов, да, то есть они такие достаточно плоские, невыраженные бугры. А, что это такое? Это техник, скорее всего, очень опытный, грамотный. Он сделал плоские окклюзионные поверхности. Почему? Потому что такие зубы не колятся. Как правило, керамика на них не скалывается. Там скалываться нечему, да, все такое. Вот. И э, к технику есть претензии? Нет. Сколов же нет? Нет. Вопрос, что пациент, вот этот, он как раз входит в ту группу, которая плохо адаптируется. То есть он не смог адаптироваться, и он, знаете, как компостер, он... Дырки делает, а пережевывать не может. Мало того, что он, видимо, очень чувствительный, а он действительно, то есть он 8 микрон чувствует как вот просто. Было бы, наверное, меньше и меньше почувствовал. То есть он не смог адаптироваться к тем зубам, и надо было что-то с ним делать. Естественно, мы всегда значит, анкету заполняем, чтобы понять и вообще дифференцировать, человек придумывает или действительно это есть, чтобы составить некую картину. Да, потому что очень много приходит пациентов, ну, такие, знаете, которые очень вот, описывают как-то вот так. Вот. Когда их начинаешь пальпировать или проверять, оказывается, что ну, не соответствует действительности то, что они говорят. Да? То есть тут вот нужно дифференцировать, о чем идет речь. Значит, у него получилась ситуация, что Проблему с жеванием он оценил на 2 балла. То есть 3 балла – это максимальная оценка, единица – это минимальная. Значит, Проблема при смыкании зубов на 1 балл, хотя он с нее начал сказал, что вот основная проблема – что он вот не может найти вот это положение. Боль и шум в правом суставе. И смотрите, психологическое состояние у него возбужденное. То есть, представляете, он в депрессии находится и при этом в возбужденном состоянии. Как вам? Как с ним работать? Да, то есть вот. Самый простой и действенный метод какой? Это от него отказаться. Что я и попытался сделать. В самом начале. Значит, при этом мышцы у него практически не реагируют. У него достаточно высокий порог болевой чувствительности. Реагировал только сустав при пальпации. Сам он нарисовал боль в правом суставе. Естественно, эта информация нам недостаточная. Мы проводим большой функциональный анализ с кандилографией, с филометрией. Спасибо Саше Будовскому, он уже вас просветил, рассказал. Я подробно останавливаться не буду. Тем не менее, мы делаем протрузию, ретрузию, смотрим на сустав. И смотрите, на жевании, как раз когда записывается движение челюсти, мы видим, что мыщелок, особенно с правой стороны, Уходит куда? В биламинарную зону. Где у него боль была? В каком суставе? С правой стороны. Да, то есть уже по кондилографии мы можем судить о том, что у него, видимо, что-то с окклюзионной поверхностью зубов, и, скорее всего, у него невыраженные вот эти вот анатомические окклюзионные поверхности, и отсутствует ретруизионный контроль, то есть контроль, который препятствует движению нижней челюсти. Мы делаем ТРГ, получаем скалькированный чертеж. И на ТРГ мы видим, что окклюзионная плоскость идеализирована. Вот Она вот эта вот, зелененькая, проходит от линии смыкания губ и чуть ниже точки XI. И значит вот эта вот красная, центральный нижний резец и дистальный бугор нижнего шестого. Они достаточно сильно отличаются. Спасибо Артуру Миносяну из компании DentalArt 3D. Который в свое время вложил много средств, сил и сделал такие вот анимационные ролики. Кстати, по, не только по значит, концепции Славичка, но и по нейромышечной, и по классической гнатологии. Кому интересно, очень вам рекомендую. Там много такой очень полезной информации для себя и для пациентов. Ну, уж не говорю про техников. О чем мы отталкиваемся? У нас всегда есть аксиорбитальная плоскость, которая находится на уровне вращение нижней челюсти и точки орбитали. У нас есть экклюзионная плоскость нижней челюсти. Таким образом она выглядит. И, соответственно, от вот этой вот орбитальной плоскости мы можем считать все остальное почему аксиорбиталия? потому что по статистике это самая исследованная плоскость она воспроизводима ее достаточно легко найти вот и поэтому все углы считаются от нее на вопрос техников а давайте делать по камферовской я говорю ну давайте только тогда ты сам все рассчитывай я тебе не могу дать данных я говорю почему ты хочешь по камферовской мне так удобнее я говорю ну как бы если мы в этой концепции значит мы отсюда считаем если мы как удобно тогда давай по камферской делать Значит, э, все эти параметры мы можем проанализировать. У нас есть угол сагитально-станового пути, и э, в концепции славичка сустав уделяется большое внимание, и э, все построение анатомической формы зубов строится как раз от э, сустава. И зная вот этот угол сагитально становного пути, мы можем построить э, так называемый угол дизоклюзии, потому что анатомическая форма у нас известна. Саша уже Будовский нам рассказал, что там 28 градусов, но на самом деле э, по исследованиям говорят, о том, что от 25 до 35, мы принимаем этот угол как за 30 градусов. И окклюзионная плоскость в данном случае была 5 градусов. В сумме эти две, два значения э, получаются 35, и если мы 45 отнимаем, 35 у нас получается вот такой угол 10 градусов. Это угол дизоклузии. То есть сагитальной плоскости при протрузионных движениях значит у нас зубы размыкаются вот с этим углом 10 градусов. Если у нас при тех же параметрах сустава а, анатомического бугра меняется окклюзионная плоскость, допустим, она становится больше там, 20 градусов, то у нас в сумме получается уже отрицательный угол дезоклюзии, и при этом отрицательном угле у нас бугры встречаются друг с другом, и в результате происходит их либо стирание либо сколы, ну либо там еще какие-либо процессы, что может происходить зубами при перегрузке. Это как бы идея, как, как посчитать, как должна располагаться окклюзионная плоскость нижней челюсти или окклюзионная плоскость зуба. После того, как мы делали такую диагностику, у нас есть программа, но ну, можно посчитать это вручную, обычно мы делаем в программе, у нас есть некие параметры, на которые мы смотрим. То есть нас интересует, что скелетный класс у этого пациента первый, значит, высота нижней трети лица у него в пределах нормы, и если вы обратили внимание на фотографию, у него с правой стороны такая выраженная групповая функция. Хорошо ли это или плохо групповая функция? Ну, в природе же встречается групповая функция, встречается. Тут вопрос, наверное, эстетики, как это будет выглядеть, да, и как будет это работать. Ну, просто у него с одной стороны клыковая явно, с другой стороны а, групповая. Да, поэтому, опять же, в зависимости от того, какой концепции вы работаете, вы должны определиться, да, как сделать. Либо так, либо… И, самое главное, технику должны сказать. Потому что он-то не может это проанализировать так, как вы. У вас информации больше. По нашим данным получилось, что норма у этого пациента для высоты нижней трети лица, смотрите, 43,8 градуса, а реально у него 44,6. То есть у него для первого скелетного класса высота-то немножко завышена. Помните, запрос был какой из клиники? То есть они не знали, попали не в высоту. И у них была идея такая, что может быть поднять высоту прикуса. И, собственно, для этого они пациента и прислали. Получается, что прикус поднимать ему не нужно. Вопрос, что делать? Значит, если мы посмотрим опять на окклюзионную плоскость, то есть идеализированная плоскость у него 16 градусов, а та, которая существует, это порядка 4 градусов. И угол дезоклюзии, ну, здесь должно быть, быть значение порядка 40, для того, чтобы получался как раз угол дезаклюзии в 10 градусов. Значит, поэтому для его лечения нужно что? Нужно вот здесь что-то поменять и вот здесь поменять. То есть нам нужно изменить окклюзионную плоскость нижней челюсти и поменять анатомическую окклюзионную поверхность шестых зубов ну и, соответственно, всех остальных от этого. Мы же можем это сделать? Ну, теоретически. Теоретически можем. Значит, Во время диагностики выяснилось, что вот у пациента есть некие проблемы, вот, и я ему сказал, говорю, знаете, Новосибирск очень продвинутый город, поэтому я доктору все объясню, расскажу, и мы с ним попрощались. А вот. Ну, естественно, объяснил, что вот, вот это бы как-то нужно порешать. Ну, еще и здесь порешать, здесь порешать, здесь порешать, и здесь порешать. А вот, он говорит, хорошо, все, все, все порешаем. А вот, и уехал. Через какое-то время он возвращается и говорит... Я тут сходил к разным хирургам, но я ему дал хирургов. Значит, ему предложили разные варианты решения этой проблемы. Один хирург сказал, нужно все удалить, поставить имплантаты. Второй хирург сказал, что удалить один зуб, поставить имплантат и сюда имплантат. А еще один хирург сказал, что давай сделаем резекцию вот, и поставим здесь имплантаты. Ну вот он выбрал резекцию. Хотя с точки зрения соотношения, смотрите, корешок какой остался. Но зуб сохранен. Опять же, его был выбор, мы могли только проинформировать его о том, что нельзя будет делать одиночную коронку. Почему? Потому что это в дальнейшем может привести к потере зуба, потому что нагрузка может быть сильная поэтому нужно его соединять с другими зубами. А вот. Ну и еще через какое-то время он приходит, говорит, «Доктор, я решил лечиться у вас». Я говорю, «Не-не-не, подождите, вы же в Новосибирске, а я в Москву переехал». А вот. А, ну вот а, это из раздела пациентов, которые, знаете, как приходят, и потом вся клиника ходит и чешет разные места тела, да, думает, что с ним сделать, да, вот а, администратор, а, у нас такой холл длинный, когда пациент сидит на диванчике, администратор вот эта вот стойка, они всегда так прятались от него, потому что, ну, так, потому что он сидел. И буквально вот прожигал, прожигал взглядом. То есть, ну, тяжелый в общении человек в плане психологическом. Наверное, это сказывается на зубах, да. Вопрос нам-то, что делать. И, э, в общем-то, денег надо заработать, да, как ни странно это прозвучит. И в то же время ситуация непростая, да. И мы понимаем, что если что-то будет не так, то, ну, вот как это потом объяснить ему, да. Деньги-то придется возвратить, наверное, да? а плюс еще юриста может нанять какого-нибудь грамотного, еще может моральную стойку посчитать. Может вообще не делать. Ну, делать, да, человек пришел к вам, надо делать. Опять же, если вы чувствуете в себя силы, силы-то мы чувствовали, думали только как это сделать. Естественно, мы обозначили ему проблемы и составили такой вот план лечения. И я решил с ним занять такую жесткую позицию. Я обычно с разными пациентами по-разному себе веду. С кем-то может быть гладким и пушистым, а с кем-то можно быть таким жестким, строгим и так далее. Так вот с ним я стал играть роль жесткого такого врача и сказал, только на золоте будем делать, только на золоте. Представляете, он ходил на оксиде циркония, а тут моего на золото. И причем еще а, цельнолитые а, коронки, наживательные зубы. Он говорит, а почему на золоте? Ну, и долго объяснял, что золото, это вот такой материал, на -на -на, и так далее, он не скалывается и так далее. Да? Он говорит, нет, я не хочу на золоте. Я говорю, колхоз, дело добровольное, пожалуйста. А вот В итоге он еще походил-походил. Вот. И, ну, в общем, реши, решился он делать. Значит, напоминаю вам, что у нас нам нужно было изменить окклюзионную плоскость. Нам нужно сделать некие расчеты, по которым мы можем настроить артикулятор для индивидуального воспроизведения работы суставов. Сразу говорю, что опять же артикулятор это. Прибор или инструмент, который позволяет некоторые движения воспроизвести, но он абсолютно все не производит. Почему? Потому что мягкие ткани, связки и диск здесь не учитывается. Но хотя бы мы приближаемся вот к тому, что есть у этого а, пациента. Значит, Мы рассчитали, что с одной стороны ему нужно сделать экклюзионную плоскость 11 градусов, с другой стороны 16 градусов. И обратите внимание, как высота здесь зубов выше стала, а эти ниже. То есть мы просто... Изменили окклюзионную плоскость, не меняя высоты. Естественно, мы сделали выраженную окклюзионную поверхность, то есть мы ему создали ключ окклюзии, то есть, чтобы он закрывал сразу четко в одном положении, и у него не было вот этого вот компостера при жевании и при смыкании зубов. Здесь мы используем как раз центральное соотношение, ну или по это это reference position. Опять же, Саша Будовский нам уже подробно все рассказал, что, куда и как. Да? То есть мы используем эту как отправную точку, где мы находимся, для того, чтобы мы могли потом все наши расчеты привязать и вернуться. Потому что такие пациенты лечатся долго, учитывая, что нужно удалять зубы, нужна парадонтология, нужна хирургия, имплантация, временное протезирование и потом уже постоянно. То есть ну, год, два, три проходят. Значит, Идея была такая, что значит, у него отсутствуют жевательные зубы, часть зубов мы удалили, и мы решили мы сделать временно металлокомпозитные коронки с консолями. Для чего нужна консоль в данном случае? Для того, чтобы попытаться стабилизировать ему сустав, чтобы у него была опора в области шестых зубов. Шестых было мало, нужны были еще и седьмые. Значит, ну, дилемма была такая, что он будет опрокидывать, потому что вот это, вот, вот это вот консоль. Вот. Поэтому сделали ее цельнолитую, вот так вот целиком. Вот. И здесь, соответственно. Ну, техник пожалел, не стал здесь вот делать литые бугры, хотя надо было бы. Вот. Все это облицовано металлокомпозитом для чего? Во-первых, мы можем ремонтировать металлокомпозит, если что-то случается. Во-вторых, когда проходит этап имплантации, вы поставили формирователь или еще что-то, мы можем убрать композит а потом его опять добавить. То есть в этом отношении лучше, чем металлокерамики. Из отрицательных моментов – это то, что стоит в работе так же почти, как металлокерамика, и то, что композит стирается. У таких пациентов он все равно достаточно сильно стирается. То есть он высоту держит не очень хорошо. Но Опять же, если рассматривать интервал год или два. Композит. Марку назвать? Шофу, значит, керамейдж. Не принципиально, какая разница-то? Я про это говорю, что дорого стоит. Но пациент хотел, и мы хотели. Вот мы и пришли к этому. И к металлу хорошо при... Вот видите, еще один плюс нашли. Нет, вы можете все, что угодно сделать. Вы можете, если у вас небольшой временной промежуток, можете сварить пластмассу, да, получится дешево и сердито, да. Вопрос, сколько он с ними проходит, с такой пластмассы. Вы можете отфрезеровать. Опять же, вопрос, сколько он с ними проходит, насколько точно будет это то, что вам фрезерует. Мы сейчас про деньги или про идею? Не, ну, была идея... Помните Остапа Бендера? Как он говорил этому а, за рулем-то, который был? Бензин ваш, идеи наши? Мы про цену не будем здесь говорить, хорошо? То есть вы можете найти технику, которая будет сделать дешево или там еще как-то. Сами сделайте. Вы же техник сам? Ну. Вы считаете деньги пациента или врача? Свои тоже? Ну. Значит, здесь сделали протрузионную направляющую, сделали из композита, для того, чтобы разгрузить ему фронтальные зубы, для того, чтобы у него не было сразу нагрузки на фронт, так как у него на зубах, если вы помните, были такие микросколы на фронтальных. Это часть концепции, поэтому мы ее используем. Зафиксировали на временный цемент. Чем неудобны такие конструкции? Тем, что если вы используете обычный цемент, то каждый месяц практически... Часть цемента вымывается, и вам нужно их заново перефиксировать. Да. Можно использовать различные варианты. Мне очень нравится. Цемент шофу сейчас сделала для временных реставраций долгоиграющий, который на базе поликарбоксилатного цемента. Он такой вот плотный, но не до конца застывает. Он не растворяется так, как обычный цемент. Вот. И... Что происходит с этими пациентами? Ну, естественно, мы опять повторяем фактически фотодокументацию, смотрим. Вот. В его случае мы сделали повторную через месяц. Значит, опросили его и смотрите, через месяц у него одна жалоба только была. Жалобы на дикцию. Спасибо. Вот. Почему? Потому что изменили форму зубов, изменили небную но он к этому привыкал просто необычно. Ну, у него вот эти вот, прошли вот эти проблемы, о которых мы э, говорили. Но ну, возбужденный он также и остался. Значит, э, пальпация мышц осталась у него безболезненная, и сустав прошел. То есть фактически мы достигли некого момента. То есть чем он к нам обращался? Боль в суставе, ему неудобно жевать. Вот, у него не было вот этого ключа э, оклюзии. Значит, мы ему все это убрали. То есть ему стало жевать удобно. А он сказал, что я даже есть стал быстрее по времени. Раньше ел полтора часа, сейчас, говорит, за 40 минут управляюсь. Ну, потому что окклюзия другая и эффективность жевания увеличилась. И поправился он при этом. Значит, сустав уже не беспокоит. Очень удобная анкета. Почему? Потому что вы можете сравнить, потому что пациент, скорее всего, забудет, что было месяц назад или два месяца назад. Да и вы можете забыть. Да? А здесь всегда можно поднять и спросить. Значит, установили имплантаты. Значит, человек курящий, значит, вот у него на формирователях, я не знаю, что это, смола, никотин, нефть, там или что-то еще. Да? То есть, видимо, какие-то. А вот. То есть долго мы с ним боролись, точнее не боролись, а призывали к тому, что надо вообще-то зубы лучше, лучше, лучше, чистить, больше бросать, курить и так далее. В итоге он бросил курить, потом стал чистить зубы очень хорошо. Проблема была какая, что здесь два имплантата стоят очень близко. Естественно, здесь уже об эстетике очень сложно говорить. И когда мы поставили имплантаты из композита, добавили, чтобы ему удобнее было на момент протезирования, пока будет делать постоянные работы, чтобы дистальная была такая вот окклюзия очень выраженная, то есть для сустава это хорошо. Ну а дальше уже то, что вы знаете, да? то есть индивидуальные ложки, центральное соотношение, мы обычно делаем три центральных соотношения, почему, потому что… Какими бы навыками ни обладали, пациент может в какой-то момент как-то повести или вы не так сделать. И когда техник будет монтировать модели, нужно, чтобы как минимум два вот таких вот совпало. Лучше идеально, когда три, но лучше подстраховаться и сделать их побольше. Значит, снимаем оттиски, отдаем в лабораторию. У нас, в принципе, схема-то уже есть. У нас есть восковое моделирование, у нас есть высота, у нас есть экклюзионная плоскость. То есть мы фактически тест-драйв зубов-то ему уже сделали. Только теперь это нужно все перевести в постоянную работу на имплантатах. И э, здесь уже э, мастерство техника, его понимание и э, умение, как это можно сделать. Естественно, данные артикулятора мы ему передаем. И происходит восковое моделирование непосредственно в артикуляторе. Здесь вы видите подготовленные колпачки вот, и столик такой окклюзионный, который можно он разделен на две половины. И с помощью этого окклюзионного столика мы можем, помните, у него было с одной стороны 11 градусов, с другой стороны 16, мы можем разные окклюзионные плоскости делать. В зависимости от того, какие цели вы задачи себе ставите. Там еще играет роль эстетика. Вот. Что делает техник? Он делает конусы, выставляет по этой окклюзионной плоскости и получает такой скелет скелет будущей формы зубов. Почему делается повторно? Потому что у нас добавились имплантаты, и нам нужно, в общем-то, вывести по ним. Вам нужно отсесть, там будет потом еще минута, минута, минута. Да, а, да, я думал, что сюда нам звук-то подключит. Значит, он ходил с полтора года. Ну, пока, пока ему удалили зубы, да, потом ему подсадили кость, потом ему сделали, поставили имплантаты. Потом он копил деньги на постоянную работу. Потому что когда мы ему значит, сделали эту работу, Дима Никоненко, все знаете? Ну, техники знают, наверняка, да? Значит, звонит мне Дима Никоненко после разговора с пациентом. Значит, я с ним применил такую, знаете, формулу, когда если вам пациент не нравится, мы ему поднимаем цену до тех пор, пока он вам не понравится. Вот. И, ну... Наверное, это, не, наверное, может быть не этично с точки зрения пациентов, да, но, в общем-то, он такой был тяжелый и пришлось вот пойти-то такой шаг. А вот, когда мы ему предоставили план лечения, а вот, он сказал, что у меня денег нет, и вообще я подумаю, стоит ли вообще это все делать. Он был с металлокомпозитом, и он опять пропал. Через некоторое время звонит мне Дима Никоненко. Говорит, слушай, тут от тебя приходили какие-то люди. Я с ними целый день тут кофе пил. А Вот. Хотят у меня зубы делать. Я говорю, Дим, отлично. Я говорю, я тебе дам все данные. Я говорю, бери, у меня все есть, вот даже в воске есть, там это самое. Он говорит, что-то ты подозрительно быстро отказываешься. Я говорю: не-не-не, все нормально, не, не, не проблема. А Дима, он относится к той категории зубных техников, к которому приходят значит, пациенты, и он им говорит: так, вам лучше вот Гиверженикидзе заработать, да, или вам лучше вот там. Сардовским, да, там, или еще, ну вот, есть у него такое, да, а вот. Он с ними поговорил, поговорил, он говорит, нет, что ты как-то мне подозрительно, да, я подумаю. На следующий день мне звонит, говорит, все, я их в Швейцарию отправил. Я говорю, а что ты так? Я говорю, ну вот как бы вот так. Он говорит, ну ты знаешь, я готов сделать это с тобой, будет классная, красивая работа. Я говорю, Дим, я согласен, но я говорю, ты же не в концепции. То есть он сделает красивую работу, но там есть моменты, которые ну, просто техник должен не только знать делать, и достаточно регулярно это делать. Да? То есть на это рука должна быть поставлена. Поэтому мы решили, что не будем экспериментировать. Поэтому, когда пациент все-таки нашел деньги, он предлагал мне там свою яхту. Я сказал, нет, С яхты нет, технику позвонил и говорю, Саш, тебе яхта нужна в обмен на зубы, бартер. А Гончаров говорит: не, не, не, мне бы за ипотеку отдать, типа того, что у меня еще дочка в институт готовится. Поэтому от яхты мы тоже отказались. Мы говорим, ну вот как-нибудь, просто ну хотя бы нашими вот старыми рублями, там не знаю, новыми какими-то, да, то есть вот лишь бы совпадала сумма. То есть сделали в концепции Славичика? Да, конечно, это вторая. Да. Да, это повторное, за нее пациент платит отдельно, специально для техников. За нее пациент платит отдельно, но дешевле. Значит, вот это вот литые поверхности зубов. Почему взяли золото литые? Потому что у меня очень были большие сомнения, что если мы сделаем выраженные анатомические поверхности, и он не сколит керамику. Поэтому я решил не рисковать сделать из золота. На оксид циркония. Я тогда не решался, да и сейчас не решаюсь с такими работами. А вот. И здесь уже техническая часть, не буду долго останавливаться. Но Смысл в том, чтобы то, что было на воске, было воспроизведено в керамике. Для техника достаточно сложно, если послоено нанесение. Сейчас проще стало либо отфрезеровать, либо из, отпрессовать из имакса в полную анатомию, получается быстрее, даже точнее. А вот. Но, тем не менее, метод слоения используется. Индивидуальный батман, и мы ему специально сделали чуть выше десны. Почему? Потому что у него гигиена не везде хорошая была, и чтобы легче было ему, ну и нам потом, значит, готовая работа. Конечно, все из золота. Сейчас бы я, наверное, сделал так же. Из золота был бы сделал бы жевательные зубы литые, а уже фронтальные зубы я бы сделал из имакса. Примоляра бы сделал в полную анатомию, а фронтальный бы сделал из Имакса колпачок и с наслоением. Ну, чисто для, для эстетики. Вот. У него молодая жена, поэтому цвет у нас был А1. И то еле уговорили, хотел еще светлее. Вот. ну Опять же, человек имеет право. Это то, что в общем -то, мы делаем фотографии для того, чтобы, ну, во-первых, пациенту лишний раз сказать, что техник все-таки не просто так свои деньги берет. Да? Что вот видите, красота неземная, структура зубов. И мы всегда после таких значит, клинических случаев, по окончании мы всегда делаем панорамный снимок, для того, чтобы у нас была отправная точка, что у нас было на момент фиксации с костной тканью. Что с этим пациентом, как вы думаете, что может с ним произойти в дальнейшем? В депрессии, в возбужденном состоянии? Ну, знаете, при больших деньгах некоторые пациенты говорят, что напрягаешься еще больше. А, проблема с такими пациентами в том, что а, это пациент, который по жизни будет к вам ходить. Потому что если он вам уже поверил один раз, то есть он уже вот ему, как это говоря, спрыгнуть очень сложно. Да? Потому что вы знаете все его проблемы, вы с ним научились как-то общаться, обращаться, поэтому он будет к вам а, приходить. Это накладывает определенный отпечаток, с одной стороны. Почему? Потому что ну, тут морально-этические проблемы, типа вот что-то там случится, нужно деньги брать, что-то переделывать за это там, и так далее. Деньги берем. За переделки. А вот. Почему? Потому что ему было объявлено. Вы бруксист. Вы в депрессивном состоянии и возбужденном. Поэтому это все ваши проблемы. Это не наши проблемы. А вот. Значит, а... клинический случай номер два. А... Кто-то из вас видел уже этот случай. Значит, здесь. А... Похожая ситуация в каком смысле? Что мы всегда начинаем, опять же, малофункциональный анализ и выясняем жалобы. Бывает, что жалобы пациент сам озвучивает, какие-то вещи мы из него во время беседы вытягиваем. И все то же самое, малый функциональный анализ, анкета, фотодокументация. И то, что у пациентки в полости рта. То есть 10 лет назад, 10 и 14 лет у нее было тотальное протезирование. У нее есть сколы керамики. Вот здесь вот зубы разошлись. Вот здесь стоит коронка на имплантате. Здесь вот кариес. И клык вот так опустился. Сколы на зубах. И смотрите, какая окклюзионная плоскость. Здесь вот так она выглядит, а здесь она вот так. Это, как правило, характерно для второго класса, второго подкласса. сколы на жевательный зубах, на буграх самая большая ее жалоба была это на эстетику то есть она собиралась дочку замуж выдавать и ей к свадьбе нужно было сделать это как-то а вот. здесь была еще одна проблема потому что помните было время когда ставили имплантаты считал что чем больше диаметр и длина тем это лучше поэтому в области значит Первого премоляра поставили диаметр 5,0. Поэтому мы потом сделали переключение платформ на 4,5, чтобы у нас ортопедическая платформа была чуть, чуть поменьше. А вот, и планировалось установить ей имплантат в области зуба. Как в Питере правильно говорить? 37 или 37? 37. Мне тоже 37 больше нравится. И в области значит, верхних седьмых зубов. Значит, при бруксировании, смотрите, на клюзиограмме то есть видно, что фронтальные зубы перегружены и у нее такой вот тип бруксирования, когда она вперед-вперед-назад и у нее фронт перегружен. За счет этого у нее и зубы сдвинулись. Дальше, большой функциональный анализ, кандилография. На кандилографии можем оценить состояние сустава. Вот. И значит, здесь, допустим, если мы смотрим открывание-закрывание, смотрите, несимметричное открывание. И гипермобильность сустава с правой стороны. Вот. И во время жевания обратить внимание, что у нее тоже происходит… Мыщелок уходит в биламинарную зону, а здесь он вообще куда-то уходит вверх. Значит, достаточно сильно выраженная была симметрия, поэтому мы решили сделать цифрометрический анализ с помощью компьютерной томографии. То есть делается КТ с помощью программы Анатомаш, можно разделить отдельно правую сторону, левую сторону и посчитать отдельно экклюзионную плоскость и точки по левой-правой стороне. Это то, что говорил с Александр Будовский, и это более точное технология, потому что действительно точки можно поставить гораздо точнее. Вопрос только в том, что очень мало статистики по этой технологии. И мало еще получено данных, которые бы подтверждали, что да, это действительно лучше. То есть с точки зрения геометрии точку можно поставить гораздо точнее. Но с точки зрения общей концепции, потому что все углы, все наклоны и все плоскости были построены и, значит, изученные для ТРГ, то есть для классического рентгенского снимка, потому что это очень перспективная технология. Вопрос, насколько она дальше разовется, зависит от исследований, которые сейчас происходят. Ну, мы с вами по часть части практики, да, поэтому я вот, наверное, мне хочется что-нибудь поизучать иногда. Ну, пациентов жалко, да, то есть это, наверное, все-таки прерогатива людей, которые наукой непосредственно занимаются. А, вот. а нам практикам нужен некоторый... Вот, Практическое воплощение, как это можно сделать и реализовать в жизни. Получаем скалькированный чертеж. Анализ по славичику. У нее скелетный класс первый, с тенденция ко второму, ну это скорее всего уже второй класс. то есть нижняя челюсть у нее задвинута назад. У нее снижение высоты нижней трети лица. Значит, и когда мы делали компьютерную томограмму, я попросил сделать объем рентгенолога, посмотреть объем дыхательных путей. И он сразу же сказал, что объем уменьшен в два раза по сравнению с нормой. То есть у нее нижняя челюсть ушла, ушла назад и уменьшен объем дыхательных путей. Очень хорошая статья про вот как раз вот эту вот тему. Кому будет интересно, прочитайте. Значит, дальше мы составляем проблемный лист. Что такое проблемный лист? Это то, что мы выяснили при жалобах и то, что мы выяснили во время диагностики. Да? А во время диагностики выяснилось, что она бруксирует ночью, стискивает днем. Помимо ее жалоб, плюс у нее снижение высоты ниже лица, у нее есть опное. Да? Пристальным распросом она призналась, что муж обращал внимание и так далее. Но мы специально это не исследовали, потому что я ей предложил поехать Барвих. Она сказала, планировался, да вы что? Какая? Я вас умоляю. А вот. Ну и к отягчающим факторам может отнести тотальное протезирование, которое было проведено ранее. Значит, план лечения. Значит, нам нужно увеличить высоту нижней трети лица. Когда мы будем увеличивать высоту, у нас челюсть уходит назад, она и так. Позади, да, то есть мы решили все-таки ее выдвинуть немножко вперед, так называемого в новом терапевтическом положении. Сплинт. И капа. Я извиняюсь за термины. Но для меня что капа, что сплинт одно и то же. Ну, просто чтобы. Если я не прав, то. Простите меня за это, да? Значит, дальше. Нам нужно сделать, для того, чтобы оценить эстетику по восковому моделированию пробную реставрацию. Здесь мы запланировали сделать временные фрезерованные реставрации и уже изготовление постоянных реставраций, концепции последовательной дезоклюзии. Мы пациенту составляем два плана лечения. Один концептуальный, в котором мы прописываем, что мы хотим сделать вот это, вот это, вот это, и будут какие-то этапы. А второй финансовый, то есть здесь идея, что мы делаем, здесь деньги. Можно, конечно, совмещать, но когда вот так курс у нас болтается, да, то есть ты это запланировал, через год как бы, конц, идея осталась, а финансы уже там, могут измениться по разным причинам. Ну, это э, на ваше усмотрение. Значит, в новом терапевтическом положении делаем сплинт, э, в артикуляторе программируем протрузию 2 мм, и высота по рисунку плюс 5. И когда мне говорят: а вот нейромышечная стоматология же тоже выдвигает нижнюю челюсть вперед. Я говорю, знаете, мне кажется, что мы одно и то же делаем. Просто у нас э, как бы. Разные отправные точки. Да? Мы отталкиваемся от сустава и от того, что мы видим в суставе. Да? А, значит, а Константин отталкивается от состояния мышц. Но идея это похожая, так ведь? Челюсть все равно вперед идет, вперед и вниз, ну, если по большому счету. И поэтому здесь, наверное, вот эти вот две концепции. Я считаю, что их ждет великое будущее. В каком плане? Почему? Потому что не может одна концепция четко превалировать над другой. То есть они друг друга дополняют. Потому что я, например, использую некоторые приборы для депрограммирования мышц. И очень хорошие дают результаты. Мне очень понравился NewCalm. Кстати, спасибо большое. Вот. И пациентов, допустим, на, при поднятии прикуса мы можем посадить на, на тот же TENS депрограммировать мышцы, чтобы он быстрее адаптировался. Да? И он гораздо быстрее адаптировался к этому состоянию, которому мы задали. И используя наши знания по окклюзии, мы можем как раз сформировать ту окклюзию, которая нам интересна. То есть при соотношении вот этих вот зубов. И очень мне нравится идея саморасслабления мышц и вот совмещения вот с этими окклюзионными параметрами. Я думаю, что вот этот вот синтез, он очень перспективный. И мне кажется, вот надо этим, вы правильно делаете, что этим Занимаетесь. это очень, мне кажется, даёт, даст большие результаты. И если, я не знаю, вы остановитесь, наверное, на этом вопросе, что американская олимпийская сборная, китайская увеличили свои значит, результаты за счет того, что они делали с помощью нейромышечной стоматологии сплинты. То есть реально мышечная сила увеличивается. Вопрос только, как это нам в жизни применять, да? Итак, выдвинули нижнюю челюсть вперед, в этом положении делали сплинт, сделали КТ, значит, и рентгенолог был приятно удивлен, сказал, что, слушайте, а ей реально лучше стало. Вот. Я думаю, что, опять же, это зависит от положения нижней челюсти. Я, ну вот. В прямом смысле наукой не занимался здесь. Это вот просто был клинический случай, и мы его ну, запротоколировали, будем так говорить. Но вы должны понимать, что если встречаются какие-то методы, и вы можете выдвинуть нижнюю челюсть, что при втором классе, втором подклассе возможно, да, то почему бы их не использовать? Да? Вопрос, что делать с третьим классом. Да? Вот там уже нужно думать. Может быть, нужен хирургический артогнатий. Как только мы решили проблемы с болевыми ощущениями, с положением нижней челюсти, естественно, нам нужно понимать, какая будет эстетика в этом положении. И мы используем, если нужно, DSD, смотрим, какое, какое положение зубов, какое значит, соотношение центральных резцов должно быть по отношению к нижней губе. И, естественно, это прототип, который мы можем, а, показать пациенту, б, на что может ориентироваться зубной техник, он просто меньше времени потратит при восковом моделировании, когда он будет делать. При этом восковое моделирование не отменяется, потому что следующий этап – это как раз восковое моделирование, когда у нас есть уже все параметры, и здесь в данном случае мы еще зубы не снимали. Техник воскового моделирования делают прямо по диагностическим моделям, чтобы понять, какая у нас будет окклюзионная плоскость, какая значит форма зубов, и оценить эстетические параметры. Потому что… Ну, это очень важный фактор. Пациенты, мне кажется, особенно женщины, может быть даже готовы смириться с неким неудобством сживания. Но вот с эстетикой, если они ее не признают, они никогда вам не простят это. Значит, пробная реставрация с помощью силиконового ключа. Это тест-драйв будущей формы зубов. Мы показываем это пациенту, фотографируем. Решаем все вопросы, Добавить уголок, убрать уголок. То есть все, что снаружи мы можем видоизменить, изнутри, там где у нас запрограммированы треки движения, при протрузии или боковых движениях, мы уже, естественно, не трогаем. Ну, Собственно говоря, пациента это не волнует. И это изначальная ситуация, это у нас DSD, это то, что у нас получилось на мокапе. Значит, после этого мы, когда челюсть выставили, с эстетикой решили, Окончательно составляется план лечения пациенту. Я на квинтсенции показывал этот случай на мастерах керамики. Вопрос был такой: что когда пациенту счет выставлять, ну, то есть план финансово делать, до того, как сняли коронки или после. Если мы выставляем до того, как мы сняли коронки, у нас есть шанс того, что когда мы снимем коронки, у нас план лечения изменится. Ну, бывает же так, что раз сняли коронки, а там. Что-то нужно удалить и добавить. Да, предварительный план. А вот, если, значит, пациенту сказать, что мы вам сейчас не сделаем, он должен понимать, куда он ввязывается с точки зрения финансов. Он же должен понимать, да, как это будет происходить. Поэтому абсолютно с вами согласен. Нужно предварительный план лечения сделать, чтобы он понимал уровень цены, что будет. И потом уже корректировать ее после снятия, значит... Предыдущей предыдущие работы значит мы произвели расчеты значит суставы у римы оказались разные разница в 5 градусов и чтобы было покрасивее мы решили сделать и окклюзионную плоскость с двух сторон одинаковую но изменить немножко угол наклона бугров с правой и с левой стороны это мы все берем из диагностики по ослабечку вот это вот окклюзионная плоскость видите здесь какой вот у нас Здесь меньше, здесь больше. Но мы решили все это компенсировать, чтобы смотрелось более эстетично. Это уже техническая работа. Зубной техник выставляет конусы и с помощью значит, конусов выводит движения, которые нужны. То есть протрузионная направляющая с левой и с правой стороны и клыковая направляющая. И после этого заливает воском. То есть у нас есть опорные точки, где происходит контакт. у нас треки движения есть. И э, вот эти вот так называемые точки F2, это где заканчивается движение при э, значит, клыковом протрузионном э, движении. Естественно, вот здесь вот должна быть у нас ретрузионная защита. Почему? Помните, на кандилографии у нее нижняя челюсть уходила назад. Это раз. А во-вторых, мы же выдвинули нижнюю челюсть... Вперед. Это вопрос, который мне вот, нас с Михаилом Михайловичем Антоником, Константин каждый раз, когда проводит свой конгресс, приглашает, мы с удовольствием ходим, не знаю, как Миша, я с удовольствием, да, и с каждым разом становится все интереснее и интереснее, но у меня всегда вопрос возникает такой, как в нейромышечной Концепция решается вопрос с удержанием нижней челюсти после того как мышцы уже без прибора. То есть за счет чего это делается? Потому что в концепции Славичек это решается за счет анатомической структуры экклюзионных поверхностей зубов. Потому что по другому просто вот ну, никак. То же самое, да? Ну видите, мы практически в одном поле <смех> работаем. Значит, дальше временные фрезерованные коронки это специально я имя не помню. Олег. Олег. Специально для зубных техников это продвинутый вариант каткам фрезерованные коронки. С ними, правда, тоже бывают моменты. да. То есть вопрос, кто оператор. Вот. Но они, конечно, стоят подешевле, чем а, металлокомпозит. А, вот. и ММА. Значит, в полости рта одеваются уже эти временные коронки и... Пациентку можно отпустить на какое-то время, зависит от того, как вы договоритесь. То есть она должна уже полностью почувствовать вот это вот ощущение от формы. Да. да. Смотрите, у нас есть центральное соотношение или reference position. То есть мы его зафиксировали. Да? Мы выдвинули нижнюю челюсть вперед, подняли прикус. У нас было 2 мм опять. Да, сделали сплинт в этом положении. Да? Значит, посмотрели, все ли хорошо. Значит, дальше мы отдаем технику на восковое моделирование. Значит, особенность сплинта заключается в том, что он имеет толщину некую пластмассы, и бывает так что мы нам не нужна такая высота потому что фронтальные зубы получаются очень длинные поэтому техник смотрит чтобы вот эта вот эстетика она не в общем-то ну не как бы сказать Правда, да он может снизить но не может убрать вот чуть-чуть он может снизить но в данном случае какой диапазон? диапазон но если мы допустим хотим сделать как там слайдчик говорил вот надо 10 миллиметров поднимать, поднимайте. Только поднимаешь на 10 миллиметров, там получаются зубы, извините. ну, Конечно, конечно, конечно. Ну, это же не догма, это… Я, я вам говорю. Это же концепция, то есть закона, законов нету. Да? То есть вот… Почему? У меня есть центральное соотношение. Когда я зубы отпрепарировал когда у меня стоят уже имплантаты, у меня уже сплинт не сядет туда, то есть зубы-то другие. Да? То есть я определяю центральное соотношение reference position, отдаю ему, он из этого центрального соотношения выдвигает нижнюю челюсть вперед, перегипсовывает модели в этом положении, получается новое терапевтическое положение. Конечно. Центральное соотношение поменяется. Центральное соотношение, ну, как бы, насколько я знаю, ну не, не меняется, если… Это... Ну, смотрите, зубы у человека отпрепарировали, да? Мы можем определить центральное соотношение? Ну, не, наверное, можем. И оно будет совпадать с тем, которое у нас было на диагностике. Как не факт-то, вы И что? И что? Ну, центральное соотношение это причем здесь сплинт и С. Сплинт это. Я это, это, это возможность нам выдвинуть нижнюю челюсть вперед и посмотреть, как отреагируют мышцы и сустав на выдвижение нижней челюсти. Вот для этого делается сплинт, чтобы оценить, потому что не все пациенты выдерживают такое вот. Причем мы же при этом не депрограммируем мышцы. То есть они вот как есть, так есть. То есть, ну, естественно, с частично депрограммируют, но внешнего воздействия нет. Можно сделать, а, с, поставить тот же tense, но, наверное, будет более такая искусственная ситуация. Просто быстрее будет. Но мы обычно это не делаем. Можно сделать, но не делаем. Потом он опять гипсует и опять на 2 мм, ну или насколько вы решили, он выдвигает через... Совершенно его. верно. А как да. вы э, решаете вопрос, насколько выдвинуть, то есть на что вы ориентируетесь, на, на вот данные аксиографии? ДРВ? На функциональную диагностику бывает мы делаем еще МРТ, а вот или КТ сустава, и поэтому решаем. А, бывает так, что головка... Позицию. Мы больше, чем на 3 миллиметра я никогда не выдвигал. То есть обычно это полмиллиметра, ну до 3 миллиметров у меня самая большой 3 мм она не, не выходит на бугор, даже она на бугор не выходит. Вот отходил пациент со спринтом сделали ему временный, когда он оделит поиск плит, это позиция, когда он сникает, когда начинает пациент потом сживать. Не случается того, что челюсть стремится уйти назад, потому что живет он все равно, в листальном клинице своем. Он сплинт носит только смыкает, чтобы, чтобы послушать, он снимает и опять возвращается в листал. <говорит> идея как раз заключается в том, что на сплинте действительно мы можем какое-то время удерживать нижнюю челюсть, но жевать пациент в этом положении не может. Поэтому он сплинт носит 22 часа в сутки в течение 3-4 недель. Вот. И э, мы смотрим, какая реакция мышц сустава. А вот когда мы делаем вот эти временные, вот здесь уже есть ретрузионный контроль, и здесь человек ходит постоянно с этими зубами. И вопрос, вот здесь мы можем посмотреть. Вопрос, ему удобно в первое время или ему неудобно? Вообще. Все по-разному. Вы когда покупаете обувь, красивую, модную, вам всегда удобно? В магазинах, да. Ну, в магазинах, допустим, не знаю, там смокинг не оденешь, да? С пластмассой тоже удобно ходить. Вопрос, сколько будет функционировать. Я просто по своим работам смотрю, что если это второй класс, то одев ему ну, и дальше жевать, он часто жует, вымечаясь, по началу уходит. Конечно, мыши же, мышцы же тянут. Вот это нужно переждать, то есть он должен научиться, а ему объяснить, что он должен функционировать, перед положением, или же это переход. Ну как вы себе представляете, вот предыдущего пациента научиться жевать? навряд ли. Просто нужно создать условие, чтобы при закрывании зубов у него нижняя челюсть выдвигалась в то положение, то есть мы его назвали новотерапевтическое, с направляющими, чтобы он при жевании у него челюсть выдвигалась только в этом положении. Если он будет жевать, у нее есть направляющие, которые будут размыкать зубы, но при этом страдать сустав не будет от этого. правильно понимаю, что Относив месяц э, капу сплинт э, вы обтачиваете зубы и находите новое отцо, правильно? Ну или старое отцо, да, да, да. Но и дело в том, что за этот месяц э, система меняется, инграммы перепрограммируются, делается другой. И сделав съемный, э, не ну в данном случае фрезерованные коронки несъемные, вы делаете опять перепрограммирование после сплинта. Угу. То есть как вы находите, то есть как вы, может быть, уверены в том, что старое СО или там СС не и новая СС вот вы на этом этапе это одно и то же положение? Ну, я исхожу из того, что все-таки центральное соотношение, если нет патологических процессов в суставе, там, там или травмы, все-таки не меняется, да, понятно, что мышцы депрограммируются. Мало того, что и сустав может перещелок может ремоделироваться. Так ведь? Но, вот работаю... Но обычно этого не происходит. Теоретически, да, это возможно. Потом у техника остаются модели, которых он а, может по шейкам измерить а, высоту, б, расстояние между ними. То есть это как дополнительный контроль. Ну вот, по моему опыту, работая в нейромышечном концепте, через, у кого-то через месяц, у кого-то через неделю, после ношения съемного ортотика в режиме 22 часа сутки без приема пищи… Старую позицию не возвращается. Человек не может закрыть рот э, по-старому, ну, чаще всего. Он... А иногда но, просто не но, может физически, но, зубы но не и, и, и, и это же хорошо? Это хорошо, но это уже новое положение. Вы, вы в этом случае уже не можете говорить о том, что ЦС или ЦО то же самое, что было месяц назад. Ну, хорошо, вы хотите сказать, что в результате того, что вы сделали артотик, у вас нижняя челюсть выдвинулась э, вперед и, вы, и удерживается в этом положении? Конечно, именно так. Чем? Мышцами. Мышцами? Конечно. Если ртотик снять на некоторое время, там на неделю, допустим, совсем, ну, конечно, все вернется на исходную позицию. Но мы говорим о том, что… То есть челюсти... у вас мышцы-протракторы, которые вы расслабили, вы их э, настолько расслабили, что они заходят в тонус, сокращаются мы, и удерживают э -э положение нижней челюсти? Мы говорим челюсти? о том, что мы, работы в нашем концепции, снимаем спазм. И при этом нижняя челюсть выходит вперед и более стабильно в нем находится. Ну да, Но, более физиологическое положение. Ну и да, и чего? Дальше -то? Так это, это говорит о том, что э, то центральное соотношение, которое вы нашли месяц назад до изготовления сплинта, и то центральное соотношение, которое вы найдете после ношения сплинта, это точно не одно и то же. <п Clementine> Исходя из концепции классической гнотологии, центральное соотношение воспроизводимо. С точки зрения вашей получается, оно невоспроизводимо. Ну, дело мы, том, наверное, для этого собрались, чтобы поспорить. Том, что Вопрос, ней... что, насколько у нас есть научные данные, чтобы мы сказали, что либо так, либо вот так. Давайте да? Давайте да? да, давайте на дискуссию, Просилы. а то у нас ланч под, под вопросом. да? Значит, смотрим, смотрим на эту пациентку. Если ее все устраивает, отдаем зуботехническую лабораторию, специальную для Олега, значит, Александр Гончаров. Значит... Техника, которая делает работу, и мы решили здесь делать имакс в полную анатомию в области жевательных зубов и фронтальные зубы имакс-колпачки с нанесением. Значит, ну, здесь небольшая часть, то есть вот у нас маляры-прималяры, колпачки в полную анатомию, а здесь собственно говоря, под нанесением. Естественно, здесь у нас повторяется та ситуация, которая у нас была на воске. То есть за счет этого мы делаем здесь ретрузионный контроль. То есть ну, как бы, да, мышцы депрограммируются, мы их расслабляем, видимо, как-то. Да? Вот. Но основное, значит, одно из основных условий – это то, чтобы был ретрузионный контроль, чтобы нижняя челюсть не ушла назад. Поэтому делается это на окклюзионных поверхностях зубов. Я, Я прошу не прощения. Не... Давайте после на дискуссию, то мы сейчас опять в дебри уйдем. Я готов ответить, но вот позже. Значит, нанесение керамики, текстуру можно посмотреть, можно, в общем, тут все что угодно. Мы всегда любим фотографировать. Это работа на модели. Вот. И задача техника, когда он наносит керамику, повторить то же самое на воске. То есть протрузионные направляющие, клыковые направляющие. И естественно адгезивная фиксация. Согласен с Александром Будовским по поводу оксида циркония. Вот такие работы, наверное, не очень хорошо будут на оксид циркония, потому что не будет адгезивной фиксации. Долгосрочный результат. Наверное, будет такой. И очень жесткая получается система. То есть нету, я не знаю, встречали вы отдаленные результаты по оксидоцирконе на тотальных работах для сустава. Что-то как-то вот, не знаю, меня сдерживает пока. Естественно, мы применяем кофердам. Естественно, мы делаем снимок. Вот. И э, имплантат -то мы здесь поставили, а здесь нам прим сказал, мне и так хорошо, все, все как бы ее устраивает. Ну, в общем, в данном случае получилось вот таким образом. Вот это момент, когда нужно сфотографировать, показать пациентки и рассказать, смотрите, какая вы красивая, смотрите, какие у вас молодые зубы. И вот это самое, учитывая, что у нее дочь выходила замуж, она всегда сравнивала себя со своей дочерью. Там по цвету у нас были проблемы, то есть мы сделали опять А1, нет, А0 мы сделали это. Вот. а Она сказала, что у дочери еще светлее, ну, в общем, были там нюансы, но, слава богу, она все-таки успокоилась в этом отношении. Есть, ну, полтора часа. Я уже, вот, ну, конечно. Да. Пыта, пытаемся, да, пытаемся, чтобы пациентки, пациенты начали улыбаться. Некоторым это сложно. А вот Делаем такие фотографии, говорим даже, вот, смотрите, вы можете в глянцевом журнале разместить свою, свою фотографию, и все будет хорошо. Еще один у меня небольшой клинический случай. Я не буду уже останавливаться на таких вот подробностях, да, суть одна и та же. Вот эта вот пациентка, она работает менеджером у нас в клинике. Значит, у нее изначально была вот такая вот ситуация, так как она работает давно в стоматологии, то есть еще до меня много врачей-стоматологов в разных клиниках приложили свою руку, как бы к ней. А вот она такая очень ну, доверчивая, вот, поэтому всем доверяла. В этом. Вот когда она ко мне попала, мы имели вот следующую ситуацию. Естественно, диагностика, естественно, малый большой функциональный анализ. Значит, здесь... Можно использовать и DSD, можно брать какие-то другие, опять же, эстетические концепции. По, можно брать индекс LVI, индекс шинбачи, чтобы определить высоту. Да? То есть, в зависимости от того, во что вы верите. Допустим, у меня техники верят во все, что приносит им быстрый, эффективный результат. То есть, чтобы можно было сделать быстро, хорошо и при этом еще и заработать денег. Ну, нормальная как бы идея. Значит… Центральное соотношение, сплинт. Значит, и здесь мы просто подняли на 7 миллиметров по резцовому штифту. Сделали восковое моделирование. Сделали пробную реставрацию. Я просто многие этапы опустил, вы уже с ними знакомы. И на модели сделана работа. Здесь тоже имакс. Полную анатомию и здесь нанесение. Проблема была с зубами, на которых были культивые вкладки. Причем там в некоторых местах вылез серебра, была окрашена десна, и имакс бывает сложно перекрыть. Вот. Поэтому в этом случае на некоторых зубах, где были культивые вкладки, техник сделал колпачок из оксида циркония до уступа, и потом сверху напрессовал имакс. Полно... Нет, не наносил уже. Просто напрессовал, на чтобы перекрыть э, цвет. А, остался вот там, где уступ. А, там м, можно было протравить и сделать адгезивную фиксацию. А, то есть вот ну, такой вот компромисс некий был достигнут между... А, что сделать с цветом. И смотрите, если оксид циркония грамотно скомбинирован, то практически а, его как каркас не видно. Ни в таком свете, ни в в монохромном индивидуальные абатменты из оксида циркония фронтальные зубы значит, долго думали какую форму сделать и решили сделать такую знаете молодые зубы чтобы был вот этот эффект обода режущий край но она говорит вот мне не нравятся такие сильно выраженные мамелоны поэтому мы и даже делать особо не стали И, собственно говоря, зафиксировали в полости рта. Вот. Ну, если присмотреться очень сильно, да, то есть, вот смотрите, вот здесь чуть-чуть отличается. Здесь вот Десна подсвечивает от, от этого от серебра, которое, помните, раньше из вкладки культивы делали из серебра. И серебра делали из монет. Я застал то время, когда просто из серебряных монет делали. Потом, потом уже был серебряный паладивосплав. Вот. В данном случае это ситуация, когда вот мы просто подняли прикус так, как нам показали расчет, расчетные данные. И ну, девочкам всегда хочется, чтобы было красиво, гламурно. Да, мы сделали такие фотографии в подарок. Вот. И хотим сейчас вот в клинику и в кабинет повесить, чтобы она собой любовалась а вот чтобы мне хотелось сказать в заключении нашего доклада что какая бы концепция ни была самое главное чтобы вы в нее верили поэтому если вы верите в нее значит у вас все получится если вы в нее не верите значит вы будете искать до тех пор пока вы что-то свое не найдете вот мы с константином уже нашли свое да ну, продолжаем искать, ну, так, немножко в, в таком не очень активном режиме. А Саша Будовский, видимо, еще в процессе находится, да? Он свое созидает, да. То есть, и а, все зависит от вас, поэтому а, помните, что окклюзионные концепции – это правила, которые люди придумали, да, то есть, соответственно, вы тоже можете придумать, как Саша Будовский, да. Ну, либо верите тому, кто уже это сделал, либо придумайте свое. А, и... Верьте в себя!